Меня зовут Наталья Ищук. Начинаем серию видеосюжетов о продукции Daily Art Литва. Сегодня мы поговорим о винтажных меловых красках Daily Art. Так покажу, как она выглядит. Вот выглядит так эта баночка. Внутри находится бесподобный продукт. Мне она очень нравится. Нравится за то, что она очень укрыстая. Она ничем абсолютно не пахнет. Она наносится на абсолютно разные поверхности. Это может быть и металлические какие-то, могут быть гипсовые предметы, бумажные, деревянные, любые, вплоть до того, что даже стеклянные покрывают. И при этом не нужно предварительно готовить, и грунтовать, и шлифовать. Особенно для стиля шибишик, допустим, вот какие-то дополнительные потертости, это еще даже приветствуется. То есть для, для работы нам желательно изделие просто обезжирить и э, очистить от пыли. Покажу, какая эта краска вблизи. Вот так она, вот настолько она густая. Вот она очень похожа на густую-густую сметану. Вот. Легко очень наносится. Но может быть для кого-то это будет густовато, вполне можно ее разбавить водичкой. Вот так макаем кисточку. Взяла специальный вот такой темненький коробок, маленький, чтобы быстро сох, чтобы нам было понятно, насколько хорошо ложится краска и насколько она укрывистая. И как быстро высохнет. То есть начинаем покрывать изделие. Вот. С первого раза видно, что коробочка практически уже покрыта. Это я еще немножко водой. Водой ее, видите, как Разбавляла. Прекрасно ложится. Прекрасно размазывается. И что хорошо, очень быстро сохнет. А потом мы попробуем сделать потертости. Вот. Прекрасно ложится. Замечательно вот так вот разносится. Вот. Покроется весь темный слой. Практически его уже достаточно, чтобы понять, насколько хорошо краска ложится. Полностью я покрывать не буду изделия, так как, я думаю, будет и так достаточно хорошо видно, насколько краска хорошо ложится. Краска ничем не пахнет. Можно с детками работать. Не токсично за счет наличия в краске мела или гипса она очень прочная немного подсохнет а за это время можно еще второй объект немножко здесь вот эти вот бороздочки убрали вот пока будет подсыхать мы ну можно покрыть вот второй гипсовый предмет скажем тоже вот этой краской и потом тоже сможем сделать потертости проявить И это будет а, если в первом случае это будет стиль шебешек то в данном случае это будет похоже на стиль гранж там где нижний слой проступает светлый ну патинировать мы скорее всего не будем сегодня но попробуем покрыть наносится очень легко хорошо заполняет все отверстия. Если все-таки реально для кого-то это густовато, можно разводить водичкой. Сейчас мы покроем наше изделие полностью и посмотрим, что будет у нас в конце. Мне нравится работать с этой краской. Она позволяет преобразить любой предмет интерьера. К нам в мастерскую присылали уже фотографии с, с тем, как люди уже работали с этой краской. То есть у нас люди приобретали краску и уже обновляли мебель. Почему краска называется эта серия красок? Новых называется винтажные. Потому что цвета характерные такие для винтажных работ. Более такие приглушенные, не кричащие. Немного больше времени нужно, но так как у нас небольшой видеоролик, мы покажем, в принципе, как это практически работает. Ну, так уже отдельно долго сохнуть не будем. Ну, можно, в принципе, будет воспользоваться феном. Хотя, на гипсовой поверхности этот процесс вообще настолько быстро происходит. Гипс очень быстро впитывает влагу. И вот практически уже рамочка почти высохла. Вот такой получается Замечательный, нежный предмет. Поправлю, осталось совсем немножко. Практически уже финиш. И думаю, синяя коробочка тоже уже высохла. Так, все. Какие-то еще, вот если где-то не прокрашенные участки остались, я потом... Прокрашу отдельно уже в конце. Немножко подправлю. Так, в принципе, уже все окрасила. Вот так выглядит рамочка. Красиво. Так. Откладываем ее сухнуть. А теперь вернемся к нашей коробочке. Краску нужно закрыть, чтобы она не подсыхала. Теперь в нужных местах можно сделать потертости. Скажем, если я хочу эту коробочку сделать в таком состаренном стиле, так сказать, вот это мочалочкой мы можем проявить вот эти вот уголочки. Вот. Прекрасно, при всем, при том, что не нужно было перед этим никак не воском покрывать. То есть буквально влажной губочкой. Мне нужно где-то вот, где мне хочется, можно попротирать. Вот. Вот здесь вот эти уголочки. Места, где особенно часто пользуется коробочка. Вот так вот. Это будет. лететь легко очень легко сошкуривается просто желательно конечно взять потом еще чистую или обратной стороной просто очистить от краски все вот теперь ну, конечно же нужно окрасить полностью потом можно будет при помощи трафарета скажем какой-нибудь цветочек какую нибудь телеграммную штучку сюда еще сделать приделать какое-то сердечко либо потом я могу сделать цветочек сюда, вот тоже покрыть. И будет готов коробок подарочный. Сюда можно положить какое-то красивое или украшение, ну или какой-нибудь другой подарок. Точно так же можно сделать поножку и вот такую гипсовую фигурку туда приклеить. Наше изделие уже полностью, абсолютно полностью сухое. Вот на ощупь я смотрю. Не липнет абсолютно. Краска уже высохла. В нужных местах точно так же можно ошкурить. Где-то вот просто буквально пройтись губочкой. Вот. Видно, немножко этот цвет становится светлее. Оголяется белый цвет. Цвет покрытия нижнего. И получается такой вот. Винтажный бантик. Немножко осветлеть буквально. В целом работают легко и просто и очень быстро. На 6 практически готовы. Вот. Теперь можно покрыть изделие, в конце уже можно покрыть. Либо лаком финишным, либо воском мебельным. Что тоже достаточно симпатично придает такой шелковистости, но при этом остаются матовым, что характерно именно для этих состариваемых стилей. На этом наше знакомство с винтажными меловыми красками Дели Арт окончено. И в следующем видеосюжете мы поговорим о пасте бархатный эффект.